Всем привет, зрители, подписчики моего канала, с вами Вена. Я вновь возвращаюсь в Вагневым мечом Mountain Blade, и у нас на очереди сегодня продолжение наших приключений, или точнее накапливание опыта. У меня до сих пор получается 12 сил, но тут буквально надо совсем немного опыта, буквально там одна драчка небольшая, я уже получу 13 силы. Единственное, это, конечно, классно, все дела, но проблема в том, что мне надо еще следующий уровень добыть. Там еще больше опыта надо, там вообще капец, сколько-то, я не знаю, качаться дофига надо будет. Так что, да, это очень такое затяжное прокачивание получается. Так, ну здесь я никого не вижу нужно, хотя, подождите, там кто-то был. Там был Ольгерд, ну вот с Ольгердом тоже, да, у нас будет не по пути, но по идее так-то у меня все персонажи есть нужные, да, вот если посмотреть по... Всем характеристикам. У меня есть один, который занимается зоркостью, поиском пути, логистикой, другой занимается, соответственно, лечением, другой занимается инженерией, ну и еще одного, еще один, по-моему, занимается, ну уже да, тут в принципе-то особо больше нечем заниматься, разве что торговлю надо было бы кому-то вкачать еще, потому что без торговли, ну да, тут без торговли все равно как-то фигово, фигово, можно было бы торговлю качнуть и было бы просто великолепно все. Но пока что у нас такого нету человека, так что так. Давайте поехали тогда по направлению к русским городам, раз уж у меня все уже есть, сбор налогов у меня выполнен. Конечно, я мог бы заняться уже царскими страстями, но пока еще, пожалуй, этого делать не буду, потому что все равно у нас маловато опыта, маловато еще уровней. Я уже как бы, в принципе-то, имею нормальную броню, но пока еще персонаж практически не прокачан. Надо больше прокачивать. Так что пока этим будем заниматься. Ну, еду я тогда по направлению к крепости Брянск. Посмотрим, там есть ли кто-то у нас внутри. У нас есть Федор Волконский, поговорим с ним. Так, здорово. Ага, отлично, надо съездить в Бахчисарай, отправить письмо. Но знаешь что, мне надо найти человека по имени... Федор Хворостинин. Мне надо найти, где он находится. А, так, Хворостинин. Поглядим. Хворостинин у нас в Варшаве. Ух ты, нифига себе, куда он забрался. Неужели уже захватили даже Варшаву, наши войска? Да, и вправду уже добрались до Варшавы. Я смотрю, от Речи Посполита остались рожки до ножки. По сути, всего несколько крупных городов. Ее уже так раздробили, что просто какой-то ужас. Что шведы, что э, московское царство, что запорожцы. Просто превратили уже в раздробленную всего лишь на всего область. Ладно, едем по направлению к Варшаве. В принципе, далекий довольно-таки путь нас ожидает. Опа, воры, воры, воры. Воры это очень даже классно. 28 воров. Вообще классно вдвойне это даже, я бы сказал бы. Потому что так много воров это... Ну да, тварь, мне на тебя стали, не жалко. Иди-ка сюда. И давайте конницу нашу за мной. Ага, конница. Какая конница, черт? У меня пехота только есть. Ну, пехоту ты доставим так, чтобы они могли защитить моих стрелков. Хотя, лучше всего, даже, может быть, предотвратить атаку просто вражеской армии. Да, где-нибудь поблизости. Ты пускай там мушкеты ведут огонь, а мы будем вот так стоять и помогать им. О, отличненько. Точное попадание. Я уже повышаю свой уровень. Перелет. Ну давайте в атаку. В принципе пора бы нападать. Они уже все равно. малочислены. Давайте идите сюда. О, да ведь они прям толпой отступают. Ха. Да, жесть, ребята. Это просто сбор урожая называется. Кровавая жатва. Идите сюда. Опыта, опыта, опыта. Чем больше опыта, тем лучше. Так где еще? А какой-то он побежал вообще в противоположную сторону. Его там переследуют, его обстреливают. Но он бежит все равно. Но, конечно, далеко ему убежать не удастся. Цепишь, заканчивай вот эту битву. Так, ну что, потери у нас даже нету. Мы захватили двух грабителей, а я, собственно говоря, немножко еще и раскачался на этих бомжах. Так. А мне вот интересно, что там по персонажу. Ну да, еще надо 2500 опыта. А я пока могу повысить, в принципе... Блин, логистику бы прокачать, но для этого надо интеллекта, у меня его всего 10. Тогда давайте, наверное, 8 да... Железную кожу, как я и в прошлый раз говорил, в прошлой серии, по-моему, да, или когда я там прокачал уровень, говорил, что хочу именно железную кожу повысить. Ну ладно, едем по направлению к Варшаве, она уже буквально от на ну, ладони, тут осталось 2 метра, ну да может быть патруль с нами повоюет. Э, ребят, хотите повоевать? А мы бы не прочь с вами поговорить по-мужски. Идите-ка сюда. Кстати, трака здесь. Ха. Ну, значит, давайте-ка оставим их в покое. Окей, поговорим со старостой деревни. Говорят, здесь живет Герасим Евангелий. Где бы его найти? Доброго денечка, господин, так. Селение наше большое. Кто здесь только не живет? Может, есть такое, а может и нету. Вот что, почтенный. Не морочь мне голову. Если знаешь, где его найти, но хочешь получить мзду, так и скажи. Ну, мзда еще никому не мешала. Однако сейчас трака не деньги нужны, а помощь. Ну что же, за помощь. Несчастье нас постигло, господин. Была у нас в сельской часовеньке чудотворная икона. Какая-никакая, да своя православная. Ее еще сам великий князь Ярослав Мудрый здесь оставил, когда город Юрьев заложил. Это уж потом мы стали тракаем зваться на литовский манер. Но на прошлой неделе я приехал из сенс с, вол... с желнерами и пограбил часовню, увез все для нужных костела. «Ну и что же ты хочешь от меня?» «Найди Ксензи, верни нашу святыню, ну а я тебя отблагодарю за это. Разузнаю, где Герасима искать». «Ну что? Ну, а, нужно подумать, отче, я в здешних местах человек новый. Где вот мне твоего Ксензи искать?» «Так он в Вене живет, господин, там его каждая собака знает». «Ладно, попробуй помочь». Ну, я, пожалуй, с неуловимым ксензом разберусь гораздо позже, потому что, ну, как вы поняли, я пока не собираюсь идти по сюжету. У меня нет на это сил. Так что мы пока будем заниматься, как обычно, делами, скажем так, военными. Будем воевать, убивать и получать добро хабар. Я бы хотел с патрулем повоевать, но, как видите, он, по-моему, хочет только именно, чтобы я на него напал. Но у него тут что получается, москвейский рейтер есть, посадский, стрелец, кавалерист. У него драгуны еще нет, нет, я в принципе нет, не хочу с ними воевать, что-то как-то подумал, подумал, что-то как-то желания у меня такого не возникло, с ними воевать. А тут у нас проблема, Варшава под осадой оказалась, да, заехать я смогу ли? Заезжаю, в принципе, не отвлекаются поляки на меня. Ну ты хорошо. В Варшаве, кстати, смешно, он там крилатого гусара броня. Видимо, еще от прошлых властей осталось. Ну, в общем, Федор, здоровенький, я задание тебе возвращаю. Так, отлично работает, себе оставь таллеры. Отлично. Так, надо отправить весточку Юрию бой... Бойносову Ростовскому. Ну конечно, я сделаю это. Так, я ценю твое внимание. Ценю твою работу, так что лови ты 30 талеров и иди выполняемое задание. Это, пожалуй, мы, конечно, сделаем в следующий раз. А тут крестьяне есть, кстати. Давайте поможем ему отразить атаку вражеских орд, или точнее, орд разбойников. Плотск, это дальше, да, получается, севернее. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Придется оставить людей. М да. А -х -х -х -х. Так, мы продолжаем. Я отходил, плюс тут получилось так, что ушли командующие. Речи Посполитой, то есть они что-то отступили куда-то, я не знаю куда. Едем в Плотск, атаковать разбойников, конечно же. Так, ну что. Будем, в принципе, поступать как обычно. Пехота идет за мной. Пехота идет за мной. Кавалерии у нас нету, так что одни только стрелки остаются. Так, а вы давайте держите позицию где-нибудь. Хотя, ну да, держите позицию здесь. В пять рядов давайте-ка сформируйтесь Стрелять без приказа угу. Держимся пока где стоим Блин, там их слишком много за мной. Давайте в атаку. Так. Блин. Сын. Идите сюда, ублюдки Идите сюда Так, отлично Мы победили Кстати, от пули я не умер От самопала, это хорошо Это уже значит, что я могу выдержать даже атаку вражеских войск, ну точнее вражеских этих мушкетеров. Прекрасно. Так, ну спасли Плотск. Давайте-ка двигаем тогда на север. В сторону основных боевых действий, хотя можно заехать куда-нибудь в другое место. Мне вот интересно, что у нас по деньгам. У нас по деньгам 9000, у меня 32 человека, можно набрать 42 максимум. Так. У меня еще есть имущество, которое надо продать, блин. Надо тогда заехать по-любому в Краков. Поехали в Краков. А, тут еще фуражеры имеются у нас. Там три драгуна, блин. Два крылатых гусара. Стоит ли на них нападать? Ну, можно раскачаться, чтобы, да? Сдавайся или умри. Готовься к смерти. Так. Э ага, -а -а армия противника отступила к лагерю. О, пернатята. Так, ну ладно, тогда давайте-ка в атаку. Только пехота, давайте-ка, за мной. <coughs> все остальные в атаку. Ну, то есть мушкеты. Мушкеты все в атаку. Мы сейчас попытаемся их обойти. Так. не могу никак давайте в атаку хотя не не подождите за мной блин уже началась драка зря вы зря вы это сделали Обстреливаем их со всех сторон. Заходите, я что-то не хочу там, потому что есть клаты и гусары. По сути, у них только стрелять умеет пару отрядов. Пару человек только. Давайте в атаку. Все, можно теперь идти в атаку. У них совсем мало осталось людей. В принципе, можно без проблем заходить. Все, готово. Рубите оставшихся. Сотни детей. Отлично Good Very good Можно даже кому-то отдать этот костюм, я думаю Который я только что получил Например, цепишу Угу, Забирай Забирай костюм. Ну и в принципе тебе больше ничего не надо отдавать. Ты и так нормально. Ага, нормальный. Более-менее. Так, ну я снова здесь. Поехали в Краков. Приодеваемся, продолжаем. Я продаю весь этот мусор, который тут накопился у меня. Так... Пику тоже продам. Нафиг потом что-нибудь куплю уже получше. Кстати, такой же, как у меня, меч, да? Каленый двуручный меч. Как охота уже наконец его прикупить. Опа, а здесь у нас наконец-таки крылатого гусара. Бронька. Только эта бронька все равно хуже, даже, чем моя. Ха. Но это лишь потому, что она, видите, ржавая, да, никчемная. Ну, хотя, может быть, даже и такая она будет не очень. Не знаю точно. Ну ладно, мы еще когда-нибудь встретимся с этой броней. <coughs> еще посмотрю, <coughs> какие они бывают. Так, ну что, тут целая куча всяких посетителей, я смотрю, интересных. Панзаглобы, Януш Радзивилл, Продавец книг там. Продавец книг. Ну, вообще, кстати, продавцов книг, конечно, надо юзать. Смотреть, что у них есть, какие книги. Они, конечно, дорогие, но они. <coughs> при этом дают. Uh, при этом дают всякие возможности. Интересные. Дополнительные вещи. Принцип управления государством. Жанна Дюплесси де Ришелье. Ну вот я не знаю точно, что они дают. Но они дают какие-то плюсы. <кười> <кười> какие именно плюсы персонажей они дают. Я не уверен. Но пока мне не до книг на самом-то деле. Все равно надо мне именно заниматься пока что различными делами. Ой. Что-то решил по улице прогуляться. Это не надо. А... Можно, кстати, бунтарей было бы атаковать. Мы их догоним. Да, мы их догоняем. Давайте их атакуем. Your money, your <выс adamant pos> <digamos> <hums> <hums> да, под ребро ты у меня сейчас получишь клинок только. Но я даже, наверное, могу знать или сам один пойти в атаку. Потому что я уже, в принципе, такой здоровенький мужичок. Но проблема в том, что если у них там есть мушкеты тогда мне не сдобровать но по моему да у них есть мушкеты к сожалению в принципе даже уже с такого расстояния мои будут их хорошо гасить а я буду тем временем раскачиваться мне показалось что это я блин взял двоих убил без проблем вообще. Да. Ну вот так вот. Холопы. Ну немножко раскачался еще. Сверх того, что уже есть у меня. Так, отлично. Забираем весь этот мусор. Так, персонаж. Ну да. Прям хорошенько вот именно от этой драки я прокачался, потому что один там дрался. Тут у нас патруль, кстати, есть. Вагенбург сооружаем и идем на них. Они, блин, убегают, да? Хм. Разобрать тогда. Идите сюда, сукин, дети. Там 6 драгун, но драгуны очень много, 6 штук. все равно убегают, да? Ну-ка, сейчас они вынуждены будут, нет? Нет, они все равно убегают. Да, блин, хоро убегать, дайте я с вами повоюю. Хочу выяснить, кто сильнее. давай сильнее умри, да. Бросится на врага. Блин, нет, все-таки, кстати, нифига. Я думал, там мне дадут возможность, типа, взять в Вагенбурге оказаться. Нифига, блин. В Абгенбург сказали сильно читерная вещь. Что-то чисто часто ты ее юзаешь, мне так, наверное, сказали. Нет, юзать часто так. Ой, какой залп в огонь. И я еще дополнительно на сукин сын. Капец. Вот это было опасно. Да, блин мой буфрак суки не дети они там стреляют мою лошадь грохнули. блин они убегают Нефиг убегать от меня, трус. И еще один. Отлично. и гусар, конечно, убежал, но почти всех мы их завалили. Я потерял, по сути, одного только раненым. Ну, вообще ни о чем. Грабителей брать себе в армию. Вы что смеетесь? Еще грабителей я не брал себе в армию. Нафиг они нужны мне. Так, кстати, неплохие сапоги крепкие. Можно было бы кому-то отдать Из отряда, например, цепишу. Так, дай-ка я взгляну на твое снаряжение. Да, у тебя сапоги старенькие, так что вот тебе получше. Ну, в общем-то, поехали дальше. Поехали, поехали, поехали. Куда поедем, не знаю. Что я там, кстати, еще качнул? Еще качну немного. Блин, еще, еще немного, и я уже все буду... Я уже буду готов к настоящей баталии, к легендарной баталии с врагами. Так, на тебя твои армии не жалко стали. Стойте, ждите в стороне, я сейчас сам там разберусь с ними. Всего лишь 10, на... 10 всего лишь врагов, вообще ни о чем. Так, стрелять по моей команде, не стреляйте, давайте. На тебе, сукин сын. На, еще, сын. Помните, когда в начале игры, блин, я вообще ничего не мог сделать. А сейчас вот так вот, просто с одного удара каждого. <сёк> <сёк> <сёк> Отлично. Немножко еще опыта добавил себе. Так, ага, забираем, давайте. Прекрасно, прекрасно. Еще опыта. Еще опыта добавили. Мне требуется больше опыта. А, едем, давайте-ка. Куда можно съездить-то? У меня, кстати, задания же были какие-то, да? Кстати, да. У меня было еще несколько заданий. В Бахчи-Сарай надо съездить. Ну, блин, я думаю, можно... Докачаться до конца, а потом ехать в Бахчисарай какой-нибудь. О, воров 24! Идите сюды, Идите сюда. Я хочу с вами поговорить. У меня есть для вас кое-что вкусненькое. Да, сталь. Как вы любите. Так, ну я опять-таки всех это, оставляю на месте. А Давайте я сам отправляюсь в атаку. Даже, наверное, один я отправлюсь. Тем более, что у них, да, нету нифигашеньки. Стойте, не стреляйте пока по врагу. Ну, ты сволочь такая. Да, неплохо они бьют, слушайте. Если сразу бегать, тем более на них бежать. Они вообще прям хорошенько так рубят. Угу. Так, уже отступают какие-то части их. Часть солдат отступает. Давайте их догоняю. Угу. Собираем урожай. Добротный урожайчик получается. Ха -ха -ха. Прекрасно. Ну что, солдаты, вы довольны? Вы довольны этой победой? Я доволен. Так, ой, я могу взять здесь даже жалнера. Ну, драгуна брать нет, не странно. Вот жалнер. Никогда лишним не станет, потому что хороших стрелков у меня порой не хватает. Так, ну давайте, конечно, половину вещей забираю, половину оставляю, как мусор. Персонаж уже тысяч, 12 тысяч у меня. Ну, в Дубинский замок заедем, да, продадим все, что я понахватывал у них там, у этих бандюг, бандюганов. Да, всякий мусор попродаю. Ну, в принципе, практически все можно продать. Так, мне надо, знаете, продукты уже приобрести, а то как-то у нас маловато их стало. Хотя бы вот вяленое мясо, муку, пиво тоже можно прикупить. В Кабачок можно было бы еще посетить. Наемный пикинер, но нет, сильно много войск мне не надо. Я вот, как говорил, сильно много войск, это плохо тем, что просто перемещаться становится очень медленно. О, босс Рич посполитый. Вот это, блин, было бы прекрасно с ними повоевать. Так. Так, так, так. А, да, построим Вагенбург. И давайте в атаку. погодите как господа хорошие. Проход у нас платный. А, нет, мне нужно все, что у вас есть. Ага, отлично. Взяли, мы так сделали, что в итоге теперь я а, стою, блин, посреди равнины. Я-то думал, буду опять-таки находиться где-то в каком-то этом... В Вагенбурге, оказывается, нифига. Ну ладно, в таком случае, господа хорошие, идите сюда. Хм. Блин, блин, блин, там меня целят. Вельцеливают. Так, один готовченко. Второй тоже гортовченка, блин, сильно, сильно их много стреляет, осторожно, надо быть очень, очень осторожным. Да блин, хреново, Так, там моим солдатам нужна помощь, по-моему. Да, что-то прям там жестко месит, я смотрю. Так, чуть, чуть не напрыгнул на его, блин, атаку. Вообще было бы классно, если бы я умер от него. А, там они отступили уже частично, да? Ну ладно, это победа, хотя довольно жестко она досталась мне, на самом-то деле. Я много людей потерял Плюс сам чуть не скопытился Еще Чуток и мне бы прилетело бы оплеуха Прекрасно, я бы там Просто сделал бы вертухан и упал бы где-нибудь Рядышком со своей лошадкой Ну, да, это уже все Отступившие, понятное дело, войска Так У нас 5 человек погибло Наемные пикинеры и стрельцы тайного приказа. Ну ладно. Зато вон сколько всякого я поназ... поназахватывал. Плюс получил дополнительно опыт. То есть уже прям опыта чуток-чуток не хватает. Так, ну мне надо все равно взять еще раз Вагенбург поставить. И давайте-ка в атаку. Так, мы будем сражаться до конца, броситься на врага. Отлично, Вагенбург. Плюс теперь у меня есть хоть. Ну, хотя уже пехоту все помочили в прошлой битве, я смотрю, да. Значит, пехоты осталось все равно очень мало. А мне тем временем надо быть осторожным, еще прилетит сейчас аплюха. Так. Аплюха прилетает по драгуну. Причем такая прям мощная плюха. сукин сын. Что ты думал? Против меня повоевать? Иди сюда. Стоять, бояться. Так. Блин. Там ведут огонь. Вести огонь в ответ. Ответный огонь по врагу. Так, пекинеры постойте. Я ваших братишка поубиваю сначала, потом вами займусь. Ну давайте теперь можно по воевать и с вами даже. Что ты говоришь, ты на меня что, обзываешь а -а -а. кем-то? Сучим сыном? Как ты посмел на персика поднять руку вообще? Так, мы двух потеряли мертвыми. Ну и, в общем-то, опять-таки, захватили хабар. Хабар, хабар, хабар, хабар. Ну, левел почти уже есть. Почти что достигли мы нужного уровня. Так, кстати, да, лагерь. Давайте-ка разберем Вагенбург эту. Который... Что-то как как-то не особо классно ездить с такой повозкой. Так, заезжаем в город, продаем. Кстати, все продавать, я думаю, не стоит, потому что тут, я смотрю, есть какие-то даже хорошие вещи. Шапки, например, некоторые неплохие. Так, зазыбренные сабельки можно вот это. Ну, вот это все продать, конечно. О, сбалансированная, простая сабля есть. Так, это оставим. Ну, татарский щит я тоже продам, думаю. Нафиг вам нужен. Ну и в кабачок можно заглянуть. Наемный всадник нет. Хотя уже не стоит заглядывать в кабачок. Что-то он мне не нравится. Так, ну вот, что, например, у нашего Цепиша? У него вообще шапки, по-моему, нету Да, шапку мы сейчас ему даруем. Плюс можно ему заменить савельку, да. Раз уж это у нас такой рубака-парень, то дадим ему самое лучшее, что вообще у нас есть. Так, соответственно, Елисей. Так, я взгляну на твое тоже снаряжение. У тебя шапка чуть похуже, чем которая у меня есть, так что забирай. Простая сабля у тебя. Ну, так что ты, в принципе, готов. Так. Э -э -э -э Федот. Федот. тебя что за шапка? У тебя еще хуже, так что вот, бери. Сабля у тебя, кстати, тоже не очень-то и хорошая. Бери вот эту сабельку. И, наконец-таки, сарабун. Вот у него в бою вообще нифига нету, поэтому... Ему эту шапку можно отдать. Также можно ему отдать даже э, саблю. Или нет, ему топорик дать. Ну, в принципе, тут без разницы, я так думаю. Ага, я не могу это использовать. У него, блин, мало, видимо, силы. Ну тогда бери саблю простую. Это и то неплохо будет для тебя. Так, у тебя вообще ничего нет. Так, ну что, заезжаем в Братслав. Я хочу продать оставшиеся вот эти вещи. Потому что всякое может быть. Сейчас я могу кого-то атаковать. А у меня тут всякая ерунда лежит. Ерундистика. Ну и все. В принципе, уходим. Так, можно переночевать, потому что у нас все побитые, блин. Да, к тому же ночью ездить как-то вообще не классно. Подождем до утра и потом куда-нибудь поедем. Так, рассвет наступил. Там у нас, кстати, проезжают рядышком разбойники. Едем за ними, конечно же. Опа, татарские налетчики, 22 человека, кстати, очень много, и они боятся нас все равно, ну ладно, я в принципе не против, что вы меня боитесь.